Неделя физического и психического напряжения. Люди склонны подозревать друг друга, провоцировать, манипулировать. Многие реагируют на подобное, раскрываются не с самой выгодной стороны. Чтобы избежать неприятного поворота в личных или деловых отношениях, контролируйте себя. Сомнение и ревность усугубляет существующее положение дел. В течение недели материальные вопросы, имущество, финансы. Выходят на первый план. Вопросы с займами и кредитами можно успешно решить. Договориться об о строчках, о погашении долга. Привычные ситуации меняются, отношения трансформируются, либо переходят на другой уровень, либо заканчиваются. Это хорошее время для того, чтобы добавить страсти в устоявшиеся отношения, сделать их более интенсивными и яркими. Если вопрос личных взаимоотношений важен для вас, воспользуйтесь возможностями этого периода, отвлекитесь от бытовых и финансовых проблем, направьте активность в романтическую сферу. С 15 сентября, почти на два месяца, Марс входит в знак Весы. Где имеет статус изгнания? Здесь Марс в гостях у Венеры, которая движется по Скорпиону, где также в статусе изгнания. Но это взаимная рецепция по управлению. Вселенная дает нам шанс найти выход из самой сложной и, казалось бы, безвыходной ситуации. К концу недели болезненные воспоминания помогут осознать что-то очень важное. Тайная становится явным происходит раскрытие истины что способствует тяжелым эмоциональным состояниям, с которыми самостоятельно справиться практически невозможно далее по дням недели 13 сентября понедельник растущая луна в стрельце в гармоничном аспекте с меркурием способствует успешной интеллектуальной деятельности удачному решению многих задач в том числе с помощью интуиции хороший день для чтения профессиональной литературы Повышение квалификации, получение нужных знаний, обучение. Множество удачных контактов, телефонных звонков утомляют, но вполне возможно некоторые из них помогут вам выйти на новый, более высокий уровень в работе и бизнесе. Можно внедрять практические, рациональные идеи, удачно складываются короткие деловые поездки, покупки. Конструктивное обсуждение текущих дел и задач. Особенно благоприятно, если оно состоится в неформальной обстановке. Хороший день для приглашения в гости нужных людей. Если вы ожидаете известий, долгожданной почты, наверняка это произойдет сегодня. Реорганизация рабочей обстановки и методов производства повысит производительность труда в дальнейшем. 14 сентября во вторник растущая луна в козероге с 14:34. до этого период луны без курса в знаке стрельца луна в гармоничном аспекте с венерой обе планеты в статусах изгнания как говорится не было бы счастья да несчастье помогло в этот день общие проблемы сближают История прошлых несчастных личных взаимоотношений может заинтересовать другого человека со схожей сложной ситуацией в прошлом. Луна, идущая транзитом по козерогу, оказывается под управлением Сатурна, управляющего временем и испытывающего человека ограничениями. Время праздника закончилось. Это давала транзитная Луна в Стрельце. Наступил период будней. Пришел час обстоятельно подумать, мыслить, решать практические вопросы, заниматься рабочей рутиной. Романтика и тяга к приключениям отходят на второй план. Больше привлекают серьезные разговоры, в том числе и об особенностях человеческих взаимоотношений. Солнце в оппозиции с ретро нептуном на фоне транзита венеры по скорпиону в этот день может быть много странного необъяснимого не просто сохранить мир и покой во взаимоотношениях так как люди склонны вспоминать давние обиды ревновать предъявлять претензии друг к другу в течение дня очень осторожно применяйте медицинские препараты избегайте алкоголя и других средств меняющих сознание 15 сентября среда растущая луна в козероге в гармоничном аспекте с ретро ураном Марс переходит в знак весы где имеет статус изгнания видео запишу об этом транзите ставьте колокольчик чтобы не пропустить для того чтобы эффективно использовать транзит марса по знаку своего изгнания по весам. Нужно суметь мобилизовать свои физические и психические силы, отбросить сомнения и не загружать себя анализом возможных нежелательных последствий своей деятельности, но и не строить далеких стратегических планов, а действовать, руководствуясь принципом «здесь и сейчас». Транзит Марса по весам всегда связан с некоторыми промедлениями, мучительным выбором из нескольких вариантов с преодолением болевого порога начало недели непростое возникают неожиданные ситуации и сложно определить дальнейшие действия если не знаете что же делать поступайте иначе не так как раньше посоветуйтесь с партнером ведь транзит марса в весах призывает нас всех к взаимодействию взаимной помощи выручке в одиночку не справиться сила в других людях в сотрудничестве и в партнерстве в течение дня могут быть необычные волнующие ситуации касающиеся личных взаимоотношений интуиция может подсказать вам выход из трудных каких-то запутанных ситуаций участие в делах коллектива контакты с друзьями Возможность внедрения своих прогрессивных идей даст большое удовлетворение. Хороший день для методологических преобразований, покупки оргтехники. Необычно складываются взаимоотношения с женщинами, партнерами или сотрудницами. На первый план выдвигается общественная деятельность. 16 сентября, четверг. Растущая луна в Козероге в соединении с ретро-плутоном. Перед луны без курса с 839 до 1823 по киевскому времени после чего луна переходит в знак водолея в течение дня формируется сложный эмоционально-психологический фон или события исход которых не может быть определен и мы не можем извлечь опыт из происходящего или хотя бы проконтролировать то, что считаем важным. Прохождение Луны без аспектов, то есть холостой ход, не формирует события так, как нам бы хотелось. Луна без курса порождает внутреннюю неуверенность, неопределенность, даже в том, что мы склонны считать очевидным. Поэтому четверг подходит для завершения, увольнения, сдачи проектов, но день неблагоприятен для начала всего нового, серьезных переговоров, встреч с новыми людьми. Вечером благоприятны различные физические упражнения и процедуры по накоплению физической энергии. Активный отдых, встреча с друзьями и единомышленниками очень полезны. Могут появиться ценные идеи, возможно неожиданное решение финансовых проблем. 17 сентября, пятница, растущая луна в Водолее, Венера в напряжении с ретро Сатурном. Препятствия создают другие люди, чаще выше по статусу, должности или возрасту. Брак, деловое партнерство, совместные проекты и взаимоотношения с любимым человеком могут стать напряженными. Солнце в гармоничном аспекте с ретро призывает всех заняться преобразованием взаимоотношений, личных и деловых. Возможно неожиданная выгода и финансовые поступления. Даже если сегодня происходит много спорных негативных ситуаций, вызывающих тяжелые эмоциональные состояния, в конце концов все закончится благополучно. Вселенная дает шанс найти выход из самой сложной и, казалось бы, безвыходной ситуации. Сложные разговоры, болезненные воспоминания способствуют осознанию чего-то очень важного. Если у вас есть тайны, если вы что-то скрываете, то это может стать достоянием общественности. Происходит раскрытие истины. А это увеличивает психическую нагрузку, с которой справиться самостоятельно практически невозможно. 18 сентября в субботу растущая Луна в Водолее в соединении с ретро-Юпитером. Очень благоприятный показатель. Приет Луны без курса с 12.14 до 23.22, после чего Луна переходит в знак Рыбы. Если у вас запланированы дела, постарайтесь успеть все сделать до 12 часов дня, ну хотя бы начать процесс, так как с 12.14 по киевскому времени практически весь день период холостой луны. И это время лучше всего использовать для самоанализа, наблюдений за собой, впечатления от событий, произошедших в период луны без курса, могут быть обманчивыми и противоречивыми поэтому то что происходит с вами и вокруг вас в этот период времени впоследствии может быть неоднократно переоценено и переосмыслено невозможно в это время донести информацию до других людей все сосредоточены на себе окажется ваша работа незамеченной или проигнорированной окружающими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 не стоит назначать важных переговоров, так как ситуация может измениться в будущем так, что выполнение своих обязательств повлечет за собой необоснованные траты и расходы. 19 сентября воскресенье растущая луна в рыбах в гармоничном аспекте с венерой в скорпионе появляется сильная потребность в гармоничных контактах с представителями другого пола, а также общении в дружеской компании. В своих чувствах большинство людей настроены на нежность и любовь, а заботы о собственной популярности принесут успеха в обществе. Это благоприятный день для путешествий, различных перемен или же для улаживания каких-либо тайных обстоятельств. Главное, не испортите внешний гармоничный фон претензиями друг к другу, сомнениями, ревностью. Может возникнуть желание выяснить отношения, высказать все претензии к партнеру. Искушения и соблазны многих людей проверяют на прочность. Успешный исход любой ситуации зависит от осознанного подхода к делам и взаимоотношениям. Можно договориться о взаимовыгодном партнерстве, привлечь инвестора, найти спонсора. Друзья, по вопросам обучения индивидуальных консультаций, контакты на главной странице и под видео.